Первое лето жизни человеку надо познать аз. И вот ребенок, аз – это Бог, воплощенный на земле. Вот он в кровати лежит, а вокруг него, как вокруг солнца, крутятся все – родители, бабушки, дедушки, гости. Ребенок в центре, а все мироздание вокруг него. И вот урок аза надо сохранить на всю жизнь. Вот тебе сейчас 10 лет, 20, 30, и надо понять, что весь мир крутится вокруг тебя. Потому что сейчас люди не говорят ас про себя. Ас есть. А люди говорят я. Я хочу то, я хочу то. И вот я ⁇ это то, что крутится вокруг мира. А ас ⁇ тот, кто находится в центре, и весь мир крутится вокруг тебя. То есть это очень важная часть мировоззрения, что мир создан для тебя, для твоего духовного